Доставай смелей лопату и иди копать скорей, наберем сегодня камня из земли своей. Да, да Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch продолжает исследовать фарминг симулятор 22 и знакомить тебя только с самыми топами и крутыми модификациями по этой игре. Ну что ж, в данном выпуске речь пойдет о таком замечательном и крутом моде под названием Terra Farm, который позволит тебе копать практически где тебе заблагорассудится, без каких-нибудь лишних проблем. Главное для этого иметь правильное оборудование. Ну что ж, об этом и о многом другом сегодня. Выпуске. Ну а пока ты смотришь, как обычно, поставь лайкос под данный видос Мне очень нужна, важна твоя поддержка Твои лайки это не просто пустой звук Взамен за них я буду радовать тебя годными, крутыми видосами По самым разным современным видеоиграм Таким, например, как Farming Simulator 22 И не только Ну а мы, конечно же, начинаем, друзья Ну и сразу же хочу сказать, что все ссылочки на моды, которые я демонстрирую Будут представлены в описании под данным видео Ну и давай в деталях, как же правильно взаимодействовать с данной модификацией На данный момент мод находится на этапе ранней разработки а потому возможны всякие баги, всякие лаги, некорректная работа и так далее, поэтому будь к этому готов и не суди слишком э, строго. Разработчики работают и по мере, как говорится, обновления новых версий, конечно же, будем получать более качественный результат. Для того, чтобы нам начать копать и изменять вокруг тебя ландшафт, где тебе заблагорассудится, тебе необходимо просто-напросто взять любой погрузчик, э, либо же на трактор, либо, либо же сейчас вот как у меня и, конечно же, прикупить к нему вот такой вот а, ковшечек. И с помощью этого ковшечка мы уже сможем ковырять нашу землицу. Где угодно, это значит, что землю мы можем ковырять даже на некупленной земле. Ну и накупленные, естественно, в том числе мы сможем ее а, добывать По умолчанию, как только ты себе установишь вот такой вот мод Нажми, пожалуйста, на кнопочку а, Z И ты выйдешь сразу же в меню управления данной модификацией Здесь у нас в меню есть всякие вкладочки, которые можно выключить и включить Вот это, например, дебаг мод У тебя будет включено сразу же по умолчанию, как только ты активируешь данную модификацию Также ты видишь на моем погрузчике, вот там вот в панели, что у нас слева сверху да, Внизу появились две новые совершенно вкладочки. Первая вкладка под названием мод и двоеточие отвечает за то, когда мы копаем. Вторая вкладочка под названием discharge мод отвечает за сбрасывание груза из нашего, как говорится, погрузчика или же ковша. Все достаточно легко и просто. Не спеши отключать вот эти вот подсказочки да, с крестиками, вот, которые у нас образовались здесь вокруг нашей лопаты, а просто-напросто сначала поразбирайся с ними. Для того, чтобы активировать мод, нам необходимо нажать на, на кнопочку U твоей клавиатуре и, как ты видишь, что-то подсвечивается синим, что-то подсвечивается у нас красным. Естественно, это у нас две области. Красные, скорее всего, отвечают за сброс груза, а синие отвечают за вскапывание. Для того, чтобы вскопать землю, нам необходимо ковш приблизить максимально к земле. Вот как сейчас я это делаю, ну естественно, его немножко наклонить. Бабамс! И мы с вами сейчас только что быстренько вскопали целый ковш земли. Что с этой землей делать? Землю мы можем использовать только для заработки, или выравнивания той или иной территории Сбрасывать мы ее, к сожалению, не можем Для того, чтобы поменять режим Нам необходимо нажать на кнопочку B на клавиатуре Мы сейчас нажали на сброс И мы снова, друзья, заравняли Вот как видишь, в Discharge мод мы поставили режим Rise Ground Мы то есть, сейчас сбрасываем груз А точнее делаем, как говорится, из груза горки То есть мы снова заравняли нами выкопанную ямку Все легко и достаточно просто также есть возможность копать не только землю, но еще и камень, который мне нравится больше. Ведь потому что камень можно еще и продавать. Для того, чтобы мы смогли выкапывать камень, давайте вот здесь вот на кнопочку Z нажимаем и выбираем вот здесь вместо Dirt. Выбираем просто-напросто стон а, Теперь у нас будет все то же самое Только вместо а, земли до этого Мы будем копать уже камушек, да И нас, наш ковшик будет наполняться камушком, да Так как у нас сейчас стоит сразу же два режима а, Мы, как видите, забираем и сразу же высыпаем То есть а, для того, чтобы у нас такого не было Нужно поставить режим сбрасывания, к примеру, да На режим сбрасывания а, вот такой вот, да Как я сейчас поставил, под названием а, Discharge Mode Normal и тогда, в этом случае, как только мы будем сбрасывать что-нибудь, что да, какой-нибудь груз, например, вот этот камень, наш камень будет сбрасываться в виде камня, а не в виде э земли уже выровненной. То есть вот таким вот образом мы этот камень можем подбирать, и самое что интересное, мы этот камень с тобой можем потом Аккуратненько продать Да, да, да, теперь появится Гораздо больше возможностей по Заработку с этим, с этой Модификацией, ты просто сможешь копать И продавать свою купленную Землю, но также я напоминаю, что Мы можем копать вообще в любых Местах, давай например вот здесь попробуем Смотри, здесь до дороги там, где находится сейчас мой погрузчик Это моя территория А после дороги уже начинается, как говорится Некупленная земля Сейчас тебе продемонстрирую Вот мы, смотри, находимся, а здесь, смотри Некупленная земля Ну и давай попробуем копнуть на этой Некупленной земле и выкопать здесь Ямку, получится у нас или же нет И пробуем Да, черт возьми, получается Копать-то мы можем, да, но вот единственный минус Сбрасывать мы, к сожалению, не можем То есть сюда обратно, эту землю, возможно это пока что является каким-то багом данного мода И, возможно, это в ближайшем будущем поправят Я не могу сказать пока наверняка Но сбрасывать мы сможем на данном этапе разработки мода Только на своем участке, я так понимаю Ну, или же в какой-нибудь, наверное, свой а, личный прицепчик Да, вот мы снова переместились уже на свой участок, да И теперь мы, я так понимаю, сможем легко и просто сбросить этот камушек Вот таким образом можно спокойненько тырить землю у какого-нибудь злого соседа который тебе постоянно докучает ну и давай перейдем к остальным функциям ведь это не все что умеет данная модификация под названием terra farm включаем снова нашу подсказочку и давай попробуем различные а, режимы тот режим который копает я тебе продемонстрировал режимы на скобку можно менять нажимая на клавишу x на твоей клавиатуре а, например вот у нас стояло до этого выкапывать ямки давай мы с тобой поставим а, выравнивание то есть в этом режиме мы когда будем копать а, наш коп. Он будет стараться выравнивать э, ту или иную площадь, на которой он находится. Вот, например, сюда мы сейчас подъехали. Да, как видишь, у нас пытается погрузчик, наш, наш лопата, выровнять уровень, на котором стоит наш погрузчик. Да, и, естественно, набирает... Заканчивается работа тогда, когда твой ковш э, дополнится доверку. И уже необходимо будет, конечно же, сначала сгрузить твой ковш. Вот таким вот образом, да, где-нибудь вот здесь, например. И только уже после этого ты сможешь повторно вот здесь продолжить выравнивать. Поэтому объем ковша здесь имеет, конечно же, определенно важную э, роль. Если ковш маленький, будешь понемножечку выравнивать. Если у тебя ковш побольше, будешь выравнивать за один проход гораздо э, серьезнее. Вот смотри, опять мы снова выровняли. И снова нам для того, чтобы выравнивать дальше, нам необходимо сначала сгрузить и по новой те же самые действия выполнять. Следующий режим работы под названием «Мягкая сглава». То есть мы будем выравнивать какие-нибудь поверхности. Если у нас будут то какие-нибудь жесткие углы, мы будем стараться их выровнять и превратить в более мягкие. Данный режим работает практически так же, как и предыдущий, но немножечко, друзья, все-таки по-другому. Как видишь, у нас сейчас резкие углы заглаживаются, и даже наша лопата, смотри, не набирается вообще ничем абсолютно. Возможно, это еще как-то доработают разработчики. Да-да-да, я говорю, еще мод у нас находится на этапе ранней разработки. Буквально его первая версия. Может быть, конечно, я аж Ошибаюсь, но пока что так оно и есть но все как говорится функция работает выравнивание подъем и выкапывание ямок идеально вот сейчас я нажал на выкапывание ямки сразу же наш ковш заполнился это у нас выравнивание и это у нас значит мягкое сглаживание а на вскопку у нас присутствует три режима давай попробуем с тобой разберем режимы на сброс режим на сброс меняется на клавишу b нажимаем на b и выбираем режим Первый режим, который у нас доступен, мы уже с тобой посмотрели, это режим сброса, и выглядит он вот так вот, да, смотри внимательно, вот там вот слева снизу, в самом нижнем, да, в самой нижней вкладочке я меняю сейчас режимы. Был режим сбрасывания, и он у нас, как говорится, сбросил землю и выровнял. Дальше, смотри, у нас режим идет поднятие земли, то есть, например, если у нас есть полный ковш, в таком режиме, когда у нас стоит режим на поднятие земли, при сбрасывании у нас просто-напросто, как видишь, земля поднимается, оно и логично, и давай рассмотрим следующий Это у нас типичное выравнивание То есть оно, я так понимаю, у нас работает также когда мы сбрасываем именно землю Вот видишь, сейчас я сбрасываю Но как-то ничего особого не происходит Да, скорее всего, это какие-то Издержки и недоработки Данного мода, но тем не менее Это работает, ну и следующий у нас режим Это также у нас мягкое сглаживание Тоже, когда у нас, например, полный ковш Мы куда-нибудь подъезжаем Вот сюда вот, да, и начинаем потихонечку Мягко сглаживать при этом должно все у нас, как говорится, из ковша высыпаться. Но я пока, ребят, не вижу, чтобы у нас что-то высыпалось. Да-да-да, возможно, оно и э, не работает пока что в нужной мере. Но, тем не менее, почва у нас сглаживается, как вы можете, наверное, наблюдать. Вот потихонечку, да, она у нас сглаживается. И углы, которые у нас такие резкие, они выравниваются. Следующий, следующий режим, режим окрашивания. Вот как раз-таки про этот режим давай поподробнее. Когда мы опускаем нашу лопату, давай, например, первый режим мы Поставим на выравнивание вот таким образом, чтобы нам было проще. Что он делает? Он просто-напросто окрашивает землю выбранную, как говорится, текстуру ровно под нашим ковшом, ну или с небольшими погрешностями влево-вправо в пределах радиуса действия нашего ковша. Кстати, да, и как видишь, у нас сейчас, когда ковш заполнился, режим окрашивания тоже а, прекратился Поэтому нужно будет периодически сбрасывать накопленную породу куда-нибудь в сторону Да, и также мы здесь, смотри, окрашиваем Давай попробуем поменяем, например, первое стоит у нас по умолчанию, это дирт Попробуем поставить на а, траву и при, как, и при том, когда мы пытаемся, например, опустить лопату и что-то вскопать Наша с тобой земля, смотри, она подкрашивается именно в траву При этом наполняется ковш, причем очень достаточно быстро наполняется ковш Давай поставим на режим окрашивания. Да, у нас должна стоять кисточка. Вот. и когда мы что-то сбрасываем вот таким вот образом и опускаем ковш, у нас тоже красится все а, в траву да, это первая текстура, но как только мы начинаем поднимать и у нас включается режим сбрасывания, как видишь эта трава у нас превращается вот в то жидкое болото, которое мы и поставили вот здесь вот в настроечках вот так вот примерно и работают у нас режимы переключения тех или иных текстур, а их смотри, здесь достаточно немаленькое количество, вот например вот эту лужу, которую я сейчас только что сбросил, я не видел в стандартных текстурах, которые мы можем найти вот здесь вот во вкладочке э, стройка. Я, друзья, не видел такой текстуры совершенно. Планировка ландшафта, да, окрашивание. У нас, смотри, вот всего сколько текстур. И нет тех самых, которые предоставляют нам эта модификация. На самом деле тоже это очень большая фишка. И я лично сам этим буду пользоваться, стараться. Вот видишь, мы сейчас сбрасываем, просто-напросто чертим интересную э, лужицу. Как регулировать ширину, я пока, друзья, без понятия. Но, возможно, разработчики в процессе нам это все дело добавят. Для того, чтобы выключить модификацию, также необходимо нажать на кнопочку uh, U, и твоя лопата, твой ковш, твой погрузчик будет работать в штатном режиме. Копать он ничего не будет, да, добывать камень из земли он не будет, он просто будет работать, как ты работал раньше, с теми, например, какими-то культурами, с зерновыми или с прочими. Если тебя напрягают вот эти вот крестики, которые находятся возле лопаты, также они убираются с помощью Z-клавиш настроек данного uh, мода. За них, за их Отображение отвечает вот это вот а, клавиша Просто-напросто ставим на выкол И ты избавляешься от этих надоедливых крестиков Если же ты хочешь, чтобы мод у тебя был Но не желаешь его случайного включения То первая вкладочка тебе поможет Поставив выкол, ты просто так, даже случайно нажав на U Не сможешь активировать данный а, мод А только лишь сможешь тогда, когда ты этого захочешь То есть надо тебе покопать Зашел на Z а, Включил вот эту самую, значит, функцию терраформирования и айда пошел. И все в таком духе. Ну что ж, а это пока что вся информация по совершенно новому топовому моду под названием Terra Farm. Напоминаю, что ссылочку можно найти в описании под данным а видео. Что ты думаешь по поводу данного мода? Напиши, пожалуйста, свои размышления. Что бы ты хотел еще добавить? Что бы ты хотел убавить? Какие баги тебе удалось найти при использовании данного мода? И пиши о многом другом. Будем, как говорится, улучшать модификации. Будем делать нашу любимую игру гораздо лучше. Но пока что на этом все. Продолжай играть только